В конце недели на телеканале УТР студия Начегуса. Здравствуйте. Рауля Кастра ждут в Украине председатель Государственного совета и совета министров Кубы приедет с визитом в этом году. Об этом рассказал его заместитель Марина Мурильо украинскому президенту в Киеве. По мнению Виктора Януковича этот визит укрепит дружбу между странами. Киев и Гавана накануне договорились о более тесном сотрудничестве в машинах и самолетостроении, в сфере сельского хозяйства и медицине. В частности, кубинские медики помогут украинским коллегам лечить онкозаболевания. Украина уже получила проект соглашения о создании совместного фармакологического предприятия по производству противораковых препаратов. Наши видосыны Наши отношения вышли, сейчас вышли на качественно новый уровень. Мне приятно вспоминать встречу с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро, а также с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро. В ходе переговоров мы достигли важных договоренностей, реализация которых находится под моим личным контролем. Рассчитываю также на то, что наше правительство обеспечит эффективное выполнение этих договоренностей. В этой связи ожидаю визит председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро в этом году. Модернизация науки станет залогом инновационного развития страны. Об этом Виктор Янукович заявил во время встречи с представителями Бюро-Президиума Национальной Академии Наук Украины. Глава государства подчеркнул, что целью преобразования является объединение науки, образования и реального сектора экономики. Виктор Янукович отметил, что без технологического обновления производства невозможно качественно двигаться вперед. Кроме того, президент поздравил Бориса Патона с 50-летием пребывания на должности президента НАН Украины и вручил ему Орден Свободы. Нужен технологический рывок, который позволит создать условия для поднятия уровня конкурентоспособности нашего производства. Я дуже и очень благодарен вам. Я очень благодарен вам за высокую награду, за теплые слова, за ваше отношение к науке и образованию. Мы всегда так говорим. Нет науки без образования и образования без науки. И если мы этого достигнем, это будет действительно огромным вкладом в нашу дальшую жизнь и развитие. Благодарим вас за то, что вы понимаете и уважаете науку и образование и ставите вопрос об их объединении. А будущие украинские ученые уже представили свои изобретения в стране юных мастеров. Так называется всеукраинская выставка детского творчества. Знакомился с достижениями юных изобретателей и президент Виктор Янукович, более 400 молодых ученых со всей Украины привезли свои разработки в столицу. Сколько людей, столько и талантов. Конструкторы, ученые, изобретатели, гончары, певцы и музыканты. Юные таланты со всей Украины собрались под одной крышей. Дмитрий Корнец, 15-летний школьник из Борисполя, привез на выставку точную копию самолета Ан-14. Любовь к самолетам мальчику привил отец-пилот. А разработку авиамакета юноше понадобилось два с половиной года. Это Ан-14 в масштабе 1 к 10. Это летающая копия самолета. В него установлено два двигателя. Он побеждал на многих конкурсах. Летом буду обкатывать этот самолет. А 11-летняя киевлянка Лиза Павлюк создает куклы с 8 лет. Всего за полчаса маленькие ручки делают традиционную украинскую игрушку. Самый долгий процесс ⁇ заплести готовые куклы косички. Сначала нужно намотать нитки для туловища, потом для рук, потом для волос и заплести косички. Анна Богдур из Ивано-Франковской области занимается пысанкарством с детства. С малых лет обучает этому искусству других. В своих свои 68 у женщины накопилось множество последователей, которых она и привезла с собой в Киев. Захватили и результаты творчества. Расписные яйца. Узоры самые разнообразные. Девочки изображают цветы, а мальчики – футбол. Это посвящение Евро-2012. Обрамление таким колоском символизирует нашу плодородную землю и богатых людей. Посмотреть на работы мастеров пришел и президент. Глава государства отметил, Украина действительно богата талантами, а работа детей заслуживает высших оценок. Я знаю, что нам много чего еще предстоит сделать для вас, чтобы такие праздничные дни были для вас еще лучше. Наше государство строится. Строится как сильная, независимая страна, со своим красивым именем ⁇ Украина. Мы возлагаем большие надежды на вас. Самые одаренные школьники из страны юных мастеров удостоены наград. Остальные пообещали в следующем году приедут на выставку с еще лучшими работами. Анна Костюченко, Мирослава Мельник и Горгончар. Новости Упр. А премьер-министр Николай Азаров на этой неделе ознакомился с ходом подготовки западных областей к весенним подтоплениям. Глава правительства осмотрел водозащитное сооружение в бассейне ТИСы. На его реконструкцию ушло 6,5 миллионов гривен. За эти средства в эксплуатацию введено почти 4 километра защитных дамб и 250 метров береговых укреплений. Во время совещания с представителями Прикарпатии, Буковины и других проблемных регионов, премьер подчеркнул, что программа ТИСа против наводнений финансируется в полном объеме. Главная задача министра по чрезвычайным ситуациям, которые здесь присутствуют, это ни одной человеческой жизни не должно быть потеряно во время паводка. И вообще исключить аномальные явления. А что касается средств, то на этот момент, слава богу, страна находится в таком состоянии, что способна выделить любой момент столько, сколько необходимо. Правительство намерено поддерживать производителей энергосберегающего оборудования. Об этом заявил премьер после осмотра экспозиции 17-й международной строительной выставки. При этом глава правительства подчеркнул, Украина еще не вышла на докризисный уровень строительства, поэтому этой проблеме кабинет министров уделит особое внимание. На профессиональной строительной выставке есть все средства для экономии электричества. Александр Бурличенко на выставку привез термоблоки. Он объясняет, дом, построенный по технологии их предприятия, термодом. Ощутимо экономит газ. Если утеплить помещение такими блоками, то газа истратится около кубометра на квадратный метр за месяц. Основной элемент, который мы производим, это термоблок. То есть это лего для взрослых. Блоки монтируются друг на друга, как кубики лего. Внутрь мы заливаем тяжелый бетон. То есть. В итоге мы получаем монолитную железобетонную стену, утепленную с двух сторон пенополистиролом по 5 сантиметров с каждой стороны. Премьер-министр Украины отмечает, еще несколько лет назад на выставке среди представителей строительных компаний отечественных практически не было. Теперь же их более 50%. Глава правительства обещает поддерживать энергосберегающее строительство и создавать благоприятные условия для инвесторов. Ну и Ну Мои встречи вот с представителями строительной индустрии говорят о том, что те решения, которые правительство приняло, последнее время, да, они способствуют тому, что появилась возможность сейчас прибыли отправлять на переоборудование, модернизацию производства. Это чрезвычайно важно. Так что мы на правильном пути находимся. Я думаю, что результаты будут в ближайшее же время еще лучше. Особенно заинтересовали Николая Азарова инновационные экономичные технологии, которые используются в современном строительстве. Их использование позволит снизить затраты и на постройку жилья, и на его содержание. Анна Золотаревич, Анна Касминамира, Мельник, Евгений Степанов, Новости УТР. Президент назначил нового министра финансов. Он стал Юрий Колобов, который ранее занимал должность заместителя главы правления Национального банка Украины. Его предшественником на должности министра был нынешний первый вице-премьер Валерий Хорошковский, новоназначенного чиновника представил коллегам премьер Николай Азаров. Тем временем кандидатуру Валерии Лутковской выдвинули на должность уполномоченного по правам человека. Она более 10 лет работает адвокатом Украины в Европейском суде. Лутковская говорит, защищать права человека – ее призвание. Напомним, срок пребывания на этой должности Нины Карпачевой истек в феврале. Кто же займет вакантное место нового омбудсмена, депутаты решат уже в этом месяце. План действий по интеграции Украины в ЕС хочет увидеть президент до 2 апреля. Такую задачу он поставил премьер-министру страны Николаю Азарову. Необходимо реализовать договоренности, достигнутые в ходе 15-го саммита Украина-ЕС, который прошел в декабре прошлого года в Киеве, считает глава государства. По его словам, необходимо парафировать текст соглашения об ассоциации с ЕС, а также закончить работу над законодательством о безвизовом режиме со странами еврозоны. Кроме того, необходимо подготовиться к подписанию соглашения о совместном авиапространстве. А вот режим открытого неба намерена внедрить Украина к чемпионату Евро-2012. Об этом на этой неделе заявил вице-премьер-министр министр инфраструктуры Борис Колесников. На протяжении двух месяцев с 15 мая по 15 июля Украина снимет ограничения для всех мировых авиакомпаний по количеству маршрутов. Кроме того, Колесников отметил, что правительство проведет переговоры с одной из компаний лоу-костов для снижения стоимости перелетов. 120 тысяч номеров, которые они бронировали раньше. Это больше, чем суммарные возможности Украины и Польши вместе взятых. Это действительно проблема цены, но мы предупредили свои отели, что э, Европа не такая большая, и сегодня полеты на лоу-кост компаниях, а мы открываем 15 мая на два месяца, делаем открытое небо, то есть все компании мира могут летать сюда свободно, носят только выдавительный характер разрешения. Поэтому отели могут остаться полупустыми а туристы в Небагличике все равно билеты куплены все. Это большое предостережение для наших владельцев отелей, так как процентов отелей час. Снять льготы при оплате налога на добавочную стоимость – именно это обеспечит своевременное возвращение НДС, заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский во время «Круглого стола» по вопросам ведения бизнеса. Встречу инициировал председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. Представители правительства, бизнесмены и послы европейских стран обсуждали, как преодолеть бюрократию, трудности ведения бизнеса и улучшить инвестиционный климат в стране. Редактор Четыре десятых процента от всех мировых инвестиций – такова доля Украины. А по сложности ведения бизнеса наша страна в топе мировых рейтингов. Бюрократия продолжает отпугивать инвесторов, преодолеть проблему можно только путем изменения законодательства. Около 90 организаций имеют право проверять бизнес, около 30 могут вообще прекратить предпринимательскую деятельность. Если мы пересмотрим наше законодательство, найдем возможности стимулирования бизнеса, то таким образом поможем не только украинскому бизнесу чувствовать себя у нас как дома. Тем, что потоку инвестиций препятствует бюрократия, обеспокоены и в Федерации работодателей Украины. Председатель организации Дмитрий Фирташ подчеркивает бизнес не имеет национальности, и все компании, которые работают в Украине, платят тут налоги, создают рабочие места, представляют украинский бизнес и заслуживают равных условий. Украина – это не единственное место, куда можно вложить деньги. И правильно вы говорите, инвесторы – это те люди, которые как барометр. Если чувствуют, что есть куда и есть интерес, деньги придут. Мы бы хотели построить такую ситуацию, чтобы иностранные компании не думали, сколько они потеряют, если они будут выходить с Украины. А что они найдут, если они зайдут в Украину и будут работать в Украине. Дипломаты, в свою очередь, намекают, что заработать репутацию страны с благоприятным инвестиционным климатом Украине будет очень непросто. К сожалению, мы уже не один год говорим о проблемах, с которыми и сталкивается бизнес, препятствия, которые создает таможня, вопросы налогообложения, невозвращения НДС. Все эти проблемы до сих пор остаются на повестке дня. Представители украинского бизнеса обещают не стоять в стороне от процесса привлечения инвестиций. Они готовы помогать государству, чтобы совместными усилиями сделать Украину экономически привлекательной. Федерации работодателей уже есть конкретные предложения. Программа пятилетнего развития промышленности Украины и тех сфер, которые могут дать толчок экономике и увеличить ВВП. Говорит Дмитрий Фирташ. Он уверен, если украинские бизнесмены, иностранные инвесторы и правительство будут идти вместе, существующие проблемы преодолеть будет гораздо легче. Анна Золотаревич, Новости Утр. Украинцы наконец-то получили новую потребительскую корзину. Список не менялся с 2000 года. В новом индексе 335 позиций различных товаров и услуг. Государственный комитет статистики вписал в него 40 новых компонентов, вычеркнув то, чем украинцы стали пользоваться гораздо реже. Украинцы стали чаще приобретать ноутбуки, кондиционеры, патриплейеры и подгузники, заметили в Государственном комитете статистики Украины. Кроме того, нынче сложно обойтись без маникюра, такси и съемной квартиры. Рацион среднестатистического украинца пополнился оливковым маслом, но в то же время из него исчезли жвачки, сгущенное молоко и уксус. В списке больше нет штор, светильников, детского питания, хозяйственного мыла и даже очков. Социологи уверены, такая потребительская корзина скорее ближе европейцам, нежели украинцам. Убрали детское питание, сгущенное молоко, уксус, шторы, хозяйственное мыло и очки. А что прибавили? Оливковое масло, моющее средство, шкаф-купе, подгузники и линзы для глаз. Я, например, не уверен, что тем, чего не стало в новом списке, люди перестали пользоваться. Украинцы больше всего волнуются, чтобы в списке осталось самое необходимое – продукты питания. И их опасения не напрасны. Новые новой они занимают меньше половины среди остальных товаров и услуг. После тех изменений, которые внес Комитет статистики, возникает угрожающая тенденция. В этом базовом наборе продукты питания впервые за все годы независимости опустились ниже 50%. И сегодня составляют в наборе около 48%. Хотя, с другой стороны, мы видим и совершенно другую тенденцию. На сегодняшний день 40% украинских семей говорят о том, что их доходов хватает исключительно на питание. Но главное не перечень, а количество, говорят эксперты. Именно этот показатель должен определять потребитель потребности украинцев. Если картина потребления изменяется, если люди начинают употреблять больше мяса, меньше хлеба, больше молочных изделий, это и должна отображать потребительская корзина. Поэтому речь идет не о том, что именно входит в потребительскую корзину, а о том, в каком количестве. И именно исходя из количества и высчитывается конечная цена. А учитывая подорожание именно продуктов питания, можно говорить, что происходит искривление ситуации. Иными словами, если индекс не будет отвечать реалиям, то уровень инфляции, то, ради чего и формируется потребительская корзина, не удастся высчитать верно. Эксперты говорят, предложенные изменения приведут к тому, что формальный показатель инфляции будет меньше, что создаст иллюзию экономической стабильности. Анна Золотаревич, Анна Космина, Наталья Шкарова, Игорь Каркадым, Евгений Степанов. Новости Утр. До Евро-2012 меньше 100 дней. Социологи говорят, больше половины украинцев рады тому, что Украина принимает чемпионат. Люди рассчитывают заработать на иностранных гостях. Кроме того, ждут улучшения транспортной, спортивной и туристической инфраструктуры. Ожидается, что некоторые матчи посетит король мирового футбола Пеле. Меньше 100 дней до евро. Подготовка в четырех городах на финишной прямой. Работы выполнены на 95%. Такую оценку дает УФА. О готовности номер один Украина намерена отрапортовать 10 мая. До этой даты все терминалы аэропортов, дороги, гостиницы и другие стратегические объекты должны быть сданы в эксплуатацию. Эксперты говорят, украинцы верят в качественный и яркий футбольный турнир. Могу сказать, что отношение украинцев к тому, что Украина получила право на проведение евро, остается в обществе по-прежнему позитивным. 60% практически украинцев относятся хорошо к тому, что Украина выиграла евро. Евро 2012 оживит экономику, да, заработать людям и оставит после себя хорошую инфраструктуру. По крайней мере, в Германии, где шесть лет назад проводился чемпионат мира по футболу, так и случилось, говорят эксперты. Основным результатом проведения чемпионата мира по футболу в 2006 году в Германии стало улучшение имиджа страны. И не только в технических моментах. Туристы отметили шарм и гостеприимство. Во время подготовки к чемпионату немецкая нация объединилась для решения совместных задач. Я считаю, это был позитивный опыт для нас. На подготовку к чемпионату государство потратило около 20 миллиардов гривен. По оценкам чиновников, приблизительно такую же сумму инвестировали бизнесмены в гостиничный бизнес. В общей сложности на подготовку чемпионата работало полмиллиона людей. В агентство Евро-2012 считают, после турнира туристический поток в Украину увеличится в разы, что позволит частично окупить затраты на чемпионат. Мы разом с... Вместе с УЕФА мы отработали такие цифры. По предварительным подсчетам предполагается, что за турниром будут наблюдать 4,5 миллиарда зрителей. То есть, внимание всего мира будет приковано к тому, что происходит в Украине и Польше. Перечни невыполненных задач для Украины – завершение подготовки как объектов, так и кадров. В частности, на повестке дня – отсутствие англоязычных указателей в принимающих городах, завышенные цены в гостиницах языковая подготовка персонала. Украина сосредоточится также и на информационной составляющей турнира. Активизирует информационные потоки о турмашрутах и развлечениях. Позаботиться обещают и о контроле на границах. На время проведения чемпионата будет введен режим открытого неба. Первые матчи турнира в Украине будут принимать Львовская и Харьковская арены 9 июня. Анна Золотаревич, Анна Касмина, Евгений Шутко, Игорь Гончар. Новости УТР. 100 представителей официальных поисковых организаций с 20 областей Украины и гости из-за границы съехались в передместе Киева, чтобы подвести итоги прошлогодней работы. Успехов немало, но и проблем хватает. Поисковики предложили изменить персональный состав межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Чиновники пошли навстречу и создали соответствующее постановление. Правда, оно до сих пор кочует по кабинету министров без решающих подписей. Поисковый сезон под угрозой. В кабинете министров еще не принят новый состав межведомственной комиссии, которая регулирует работу поисковых организаций Украины. Председатель правления Всеукраинского союза «Народная память» Ярослав Жилкин крайне обеспокоен такой ситуацией. Говорит, задержка полевого сезона в Украине это нарушение международных договоренностей. На сегодняшний день есть такая вот проблематика в том, что старая постанова, которая действовала, и тот состав межведомственной комиссии, который работал, он уже потерял свою легитимность. Новый не вступил в силу. А у нас есть сотни непогребенных останков, которые были обнаружены в прошлом году нашими организациями, и они ждут своей судьбы. Почему? Потому что это акты эксгумации, это акты перезахоронения и так далее. Это все работа Межведеновичной комиссии. Это координация этих действий. А на наступный рок, который, вернее, на этот 12 год, который вот полевой сезон скоро начинается, опять-таки, у нас, к сожалению, нету ни дозволов на разведку, на ни на земельные работы. Это является большой проблемой. Отсутствие необходимой закономерности надательной базы приводит к множеству проблем, говорит председатель Союза. Украина – одна из немногих стран, которая не имеет закона об увековечении памяти жертв войны и политических репрессий. Обеспокоены этим и российские поисковики. Говорят, если сезон не начнут вовремя, это отразится и на их работе. Поэтому приехали поддержать украинских коллег и поделиться собственным опытом. По словам представителя Минобороны России Андрея Таранова, российские исследователи непосредственно сотрудничают с государством. Только таким образом можно достичь ощутимых результатов. Российская федерация организована и проводится в соответствии с законом Российской Федерации о вековечении памяти погибших при защите Отечества, где целая глава посвящена порядку проведения поисковой работы на территории Российской Федерации. Такую поисковую работу проводит общественная организация, уполномоченные на ее проведение. В Украине за работой межведомственной комиссии поисковиков отвечает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. По словам заместителя профильного министра, ситуация с организацией поисковых работ сложная, чиновники понимают это. Однако без законодательных основ не в состоянии координировать работу на соответствующем уровне. Поэтому сейчас рекомендуют максимально активизировать поисковое движение, а для этого подключать к работе даже так называемых черных археологов, чтобы повысить результативность поисковых организаций. Кроме того, необходимо инициировать создание закона, который систематизирует сотрудничество государства и поисковиков. Сегодня этот закон нужен, и в любом случае мы над ним будем работать. Мы готовы здесь с вами сотрудничать и подумайте, как это сделать. Как только будет создана комиссия, сразу мы соберем все областные комиссии. И там будет очень жесткий и предметный разговор по всей по всей, этой, по всей этой проблематике. За 2011 год поисковое движение значительно активизировалось. Немалую роль в этом сыграл Союз «Народная память». За годы независимости силами поисковиков найдено более 25 тысяч погибших воинов. Установлены имена почти трех тысяч найденных солдат. Созданы архивы и базы данных. Перезахоронены тысячи жертв войны и репрессий. По словам исследователей, война не закончится, пока не будет найден последний солдат. Анна Костюченко, Ана Золотаревич, Игорь Гончар. Новости УТР. Весенний авитаминоз можно победить поливитаминами. Чтобы компенсировать недостаток микроэлементов, препараты следует принимать не дольше месяца, говорят эксперты. При этом не стоит забывать и о натуральных продуктах. Яблоки, орехи и рыба – тоже источники силы для организма. По словам специалистов, преимущество стоит отдавать отечественным продуктам, а импортные апельсины и бананы употреблять поменьше. Весна – это не только тепло и солнце, а еще и авитаминоз. Именно он – причина сезонного недомогания. Врачи объясняют сонливость, хроническая усталость, раздражение – все это признаки недостатка витаминов в организме. Могут быть совершенно неспецифичные. То есть это может быть склонность к частым простудным заболеваниям, рецидивирующим герпетическим инфекциям. Может появиться сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, повышенная утомляемость, слабость. Вот. То, что требует диагностики и, безусловно, коррекции. Именно весной организм просыпается и требует обновления, говорят эксперты. На помощь приходят овощи и фрукты. Но, по мнению некоторых экспертов, без поливитаминов все же не обойтись. Например, чтобы компенсировать витамин С, следует съедать в день более двух килограммов яблок или же проглотить одну таблетку. Много витамина и в квашенных продуктах. Ну, на сегодняшний день, если мы говорим про весну, то то, где сохранились больше витаминов, это, конечно, продукты, которые квашеные или моченые. Допустим, квашеная капуста, да, моченые помидоры, они сохраняют моченые яблоки, какой-то процент витамина С. Вот. Безусловно, это мы говорим про витамины С. Нужно отдавать э, тоже себе отчет, что не только в растительных продуктах содержатся витамины. Это и мясная пища, и молочная продукция, и масло, и растительное, сливочка. Это весь спектр. Питание должно быть сбалансированным. Продавцы на рынках говорят, овощи и фрукты уходят на ура. Ажиотаж в основном вокруг яблок и цитрусовых. Эксперты рекомендуют выбирать продукты отечественного происхождения. Они свежее и натуральнее. А импортным продуктом найдутся заменители на украинском огороде. Например, не менее полезными, чем заморские авокадо, могут оказаться орехи и рыба. Анна Золотаревич, Анна Касминамира, Соломельник, Юрий Гальченко, Новости УТР. Активисты в который раз призывают минимизировать объемы свалок. На сегодняшний день они занимают 10% территории Украины. Только путем разделения мусора можно решить эту проблему. Пищевые отходы отделять от бытовых. К этому призывают украинские общественные активисты и экологические организации. Все это ради нашего будущего. Прежде всего, это поможет уменьшить размеры свалок. Мусора там накопилось на миллиард кубометров. Кроме того, при помощи разделения отходов украинцы сэкономят энергоресурсы и сырье для промышленности. «Примерно из 600-700 алюминиевых банок, которые мы употребляем, можно сделать новый велосипед. Но для изготовления такого же количества металла алюминия необходимо использовать на 90% больше энергии, сжигая новые и новые энергоресурсы». Но не все украинцы спешат разделять свои отходы, ведь тариф на традиционное вывезение мусора ничем не отличается от экологического. В среднем в стране это 30 гривен за кубометр. Также большая проблема в сознании людей. Формировать его нужно с детства, говорят специалисты. В стране уже несколько лет работает программа «Зеленый пакет». Ее инициаторы распространяют в украинских школах информационные, учебно-методические материалы, а в университетах помогают проводить лекции среди студентов. Людина, яка... Э... Человек, повидавший много на своем веку, немного заржавел и с трудом воспринимает информацию по-новому. Молодое же поколение более открыто к восприятию инноваций. Когда мы начинали, у нас в подсознании уже была такая идея. Мы думали, что если начнем реализовывать проект с начальной и средней школы, то в долгосрочном и краткосрочном плане можем достигнуть определенного эффекта. Много чего зависит от нас самих, убеждена активистка и солистка группы Крыгетка Каша Сальцова. Она говорит, что люди должны давить на власть, чтобы та внедряла эко-законы, регулировала тарифы и ставила мусорные баки в. Во дворах. «За последние 20 лет мы привыкли жить в собственном мусоре. До сих пор у взрослого населения, тем, кому за 27 и кто помнит Советский Союз, абсолютно отсутствует понимание, что это наша собственность. Мы перестали относиться к стране, к земле, к нашему двору, как к собственности». Не все потеряно, говорят представители общественных организаций. По их наблюдениям, на сегодняшний день все больше молодежи понимает, разделять отходы нужно. Главное периодически напоминать им об этом. Мария Кирсанова, Анна Космина, Сергей Лефтер, Игорь Каркадым, Новость Утр. Новый посольский комплекс США торжественно открыли в Киеве. Теперь амбассада находится на улице авиаконструктора Сикорского-4. Здание посольства США – самое большое дипломатическое представительство в Киеве, а также четвертое по величине посольства штатов в Европе. Обошлось оно американским налогоплательщикам в 247 миллионов долларов. По словам американского посла в Украине Джона Тефта, здание символизирует многогранность отношений двух держав, поскольку его строили и американские, и украинские работники с использованием материалов, произведенных в обеих странах. Отныне посольство начнет оформлять диверсификационные миграционные визы для граждан Украины. Для этого больше не придется ехать в Варшаву. Первые собеседования будут проводиться с гражданами, которые стали победителями лотереи Green Card, где ежегодно разыгрывается 50 тысяч карт, позволяющих проживание в США. Сложно придумать более удачный способ отметить двадцатую годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и США, чем переехать в такое красивое и функциональное здание. Я думаю, что это строение иллюстрирует наше серьезное намерение оставаться в Украине и продолжать налаживать связи между украинским и американским народом. Теплые летние лучи солнца и живописные крымские пейзажи. Кто откажется от этого в холодные мартовские дни? Музей современного искусства Украины решили согреть столичных арт-ценителей и открыли экспозицию, посвященную природе и людям полуострова. Выставка под названием «Курортный роман» включила более 300 работ 70 художников Крыма. Непревзойденные Вазовский, первые отечественные импрессионисты Бернацкий и Захаров, натюрморты Цветковой и акварели Волошина. Эти имена корифеев отечественной крымской живописи известны каждому ценителю прекрасного. Теперь их работы можно увидеть в столичном музее современного искусства Украины. Вот мы сейчас представлены крымскими художниками, которые, у нас, которые э, мне очень нравятся и нравится людям смотреть на них, потому что это очень серьезная школа. Мы очень любим горный Крым, и вот э, как раз мы видим за мной работу горного Крыма Захарова, что ну, Крым это жемчужина наша, и поэтому, наверное, там много солнца и света, и поэтому, наверное, много художники насколько интересны. Экспозиция охватывает не только признанных мастеров карандаша и кисти. Организаторы представили произведения современных живописцев и графиков, которых вдохновляет неповторимая крымская земля. Выставка Курортный роман включила около 300 произведений 70 художников. Таким образом, в залах музея собрались несколько поколений мастеров, запечатлевших солнечную палитру полуострова с конца XIX века и до нашего времени. Крыму знаешь все места, и когда идешь и узнаешь их, становится очень приятно. Мы с Захаровым часто там были. Я очень люблю цветкову цветы у нее блестящие крым не похож на другие курорты мира и художники всегда будут рисовать эти замечательные места крымские художники отличаются своей палитрой содержанием изысканным стилем сегодня мы видим крым бурный романтичный вместе с тем видим человека в нем и это присутствие роднит нас всех Посетитель увидит разнообразный Крым. От самобытной тематики Бахчисарайского региона до незабываемой атмосферы курортных горных городков. А чтобы помочь зрителю погрузиться в морские ритмы, в зале раздавались крики чаек и будил воображение рок от волн. И вдоль незабвенных пейзажей гуляла романтическая дама с собачкой. Анна Костюченко, Владимир Плешаков, Новости УТР. Такую-то неделю увидели наши журналисты. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи на телеканале УТР.